Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканал «Универсмотри» программа «Приемка ФУ-2016». Сегодня у нас в гостях директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Щелкунов Михаил Дмитриевич. Здравствуйте! Добрый день, уважаемые телезрители! Спасибо за представление, Анастасия. Ну, первый вопрос такой общий. Расскажите, пожалуйста, о структуре института. Есть ли в этом году новые направления? Ну, институт, как вы знаете, является одним из крупнейших центров социально-гуманитарного образования в университете. Почти 1600 студентов за 200 преподавателей и сотрудников, 11 кафер, два отделения и долгожданная Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций. И, естественно, бюджетный прием для нас это всегда очень важная часть нашей работы. И в этом году к нашему приятному такому, ну не удивлению, но... К сведению, значит, цифры контрольной, цифры приема в счет бюджета Российской Федерации увеличены. И мы принимаем 150 с небольшим человек на бакалавриат и 150 тоже с небольшим магистратурой. Итого, как у меня вот написано, 304 человека за счет государства. А вот расскажите всем интересно по поводу изменений, чем прошлый год а, от этого года отличается? Ну я надеюсь в плане приема имеется в виду. Ну вот основной акцент, конечно, на приеме или, скажем так, такой пафос наших изменений, конечно, во многом связан с появлением на базе отделения массовых коммуникаций нового учреждения в структуре нашего института — это Высшая школа журналистики и медиакоммуникации. И очень символично, что открытие этой школы совпало с увеличением направлений который она осуществляет. Теперь к двум традиционным – журналистика и пиар – прибавилось телевидение и медиакоммуникации. Это вот главное так сказать, новое явление в приеме этого года. А вот все-таки в чем уникальность института? Вот вы тут можете немного похвастать. Ну, я, как говорится, небольшой любитель похвалиться, все видно со стороны. У института целый ряд преимуществ. Первое — это такое удивительное сочетание прикладного крыла, ну, скажем, тот, кто занимается практиоориентирными профессиями, журналисты, медийщики, телевизионщики, отчасти социологи и конфликтологи с фундаментальными отраслями на роде философии, теологии, религоведения, политологии. Это первое. Второе — это наличие очень, я бы так сказал, такого стремления индивидуально подойти к каждому учащемуся. У нас не такие большие группы, у нас нет потоков там 100-150 человек, как в других институтах. Возможно, там это оправдано. Мы ориентируемся на индивидуальный способ образования, обучения, отношения к студентам. Это тоже достоинство. Ну и третье, что идет по традиции, наверное, наш институт один из немногих, который пытается... Технологизм современного образования, технологизм мышления как раз сочетать с аналитизмом мышления, фундаментальным мышлением, с критическим мышлением. Ибо без этого, наверное, современная жизнь обеднела бы. То есть планы на дальнейшее развитие уже есть? Ну, я думаю, это не только планы, это просто амбиции, я бы сказал, которые подкреплены расчетом, кадрами, ну и вообще положением института в а вы можете приоткрыть немного в нашем эфире завесу тайны и рассказать, какие примерные планы у вас есть на дальнейшее развитие? Ну, планы, наверное, состоят в том, чтобы сочетать иногда, как кажется, несочетаемое. С одной стороны, двигаться в идеологии конкурентоспособности, как движется весь университет. Это большая честь, большая ответственность mm -hmm. и одновременно, конечно, продолжать выполнять свои социальные обязательства, то есть вот подготовка как раз специалистов или ну, бакалавров, выпускников достаточно массовых профессий, mm -hmm. которые нуждаются в привозке федерального Федеральный округ, Республик Татарстан, России в целом. И Если я вам скажу, опять-таки, уже ну, хорошо известное понятие, конфликтолог, политолог, религовед, теолог, это все сразу коррелируется со стратегией развития республики, которая черным по белому записана, что непременными условиями развития человеческого капитала является межконфессиональный миросогласие, гармония межнациональных отношений. А это, согласитесь, достигается, ну, в первую очередь, усилиями специалистов соответствующих. Так, поэтому мы здесь выполняем прямой заказ нашей республики. Ну, да, конечно. А, по поводу новых условий приема, есть ли какие-то изменения? Ну изменений практически нету. Ну те, кто вот сдают математику на направление социологии, ну не просто напоминаю, просто констатирую, что, конечно, сдается профильный уровень, а не базовый. Во всех других направлениях экзамены остались прежние: история, обществознание. Русский язык. Ну а журналисты, конечно, к этому присоокупляют. Творческий экзамен, который состоит из двух половин, значит, где можно набрать баллы за письменно и рассказать о своем портфолио. Это все сохраняется. На этом у нас все. Именно таких абитуриентов мы ждем в КФУ, в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций. Я напоминаю, у нас в гостях был директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Щелкунов Михаил Дмитриевич. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья.